Вы сказали, что распутать жизненные узлы можно самостоятельно или с вашей помощью. Как этого достичь? Прежде всего, почему у вас так много узлов? Зачем вы завязываете себя узлами? В конце концов, у вас есть только одна нить жизни. Зачем вы запутываете узлами эту единственную нить? Видите ли, оба конца жизни определены. Если вы посмотрите на жизнь как на нить, два ее конца зафиксированы — рождение и смерть. Скажите мне, как можно завязать в узлы нить, которая закреплена с двух концов? Вы, должно быть, опытный профессионал, своего рода эксперт по завязыванию узлов. Если нить не закреплена с двух концов, тогда ее можно завязать в узлы. Если же два конца нити закреплены, как вы ее завяжете? Если вы такой эксперт в завязывании узлов, что поделать? Очень трудно завязать нить узлом, когда оба ее конца закреплены. Они закреплены? Они зафиксированы или нет? В рождении и смерти они зафиксированы, не так ли? Так как же вы их завязываете? Возможно, даже и нет никаких узлов. Жизнь не завязана в узлы. Просто из-за очень глубокого чувства незащищенности внутри вас. В вашем уме появился огромный объем подсчетов. Из-за этих подсчетов все выглядит запутанным в узлы. Нет-нет, а как же моя карма? Карма — это такая же чепуха. Если вы захотите, все это можно распрямить в одно мгновение, потому что оба конца зафиксированы. Однажды вы родились, и в какой-то день вы умрете, в промежутке пройдет несколько дней. Что такого? Если вы живете здесь с определенным чувством самоотречения, в любом случае нить зафиксирована смертью. Нет никаких шансов распутать ее там и закрепить где-нибудь еще. В любом случае так проходит жизнь. Итак, что же остается? Просто жить полной жизнью — вот и все. Жить настолько интенсивно, насколько возможно. Для того, чтобы появилась такая интенсивность, вам нужно осознать, что концы нити зафиксированы. Нужно лишь справиться с теми несколькими днями, что между ними. И все ваши идеи, о приобретениях и потерях просто глупая чепуха в вашей голове. Если вы поймете это, вы расслабитесь. Вы станете расслабленными. Когда вы придете к полной расслабленности, люди всегда понимали расслабленность как вялость и апатию. Нет, только тот, кто спокоен и расслаблен, способен к интенсивной деятельности. Потому что покой ⁇ это основа деятельности. Тот, кто постоянно ощущает покой и легкость внутри себя, способен к бесконечной деятельности. Тот, кто отдыхает только в определенное время и действует только в определенное время, всегда устает от деятельности. Поэтому я говорю о легкости и покое не как о вялости или торгии. Я говорю о той расслабленности, какой является жизнь. Жизнь течет легко и без усилий. Только ум находится в некотором напряжении. Напряжение возникает из-за того, что ум не сонастроен с жизнью. Вы пытаетесь создать свое собственное творение и поддерживать его, но его не существует. Вы не желаете жить в творении Создателя. Вы создаете свое собственное творение и все время пытаетесь его поддерживать. О! Это сущее мучение. Пытаться создавать всевозможные, несуществующие вещи и постоянно поддерживать их. Попробуйте сделать такое упражнение. Не хотелось бы оставлять вмятины на посуде из кухни. Иначе я бы попросил принести металлические подносы. Попробуйте взять в руки 25 подносов. Пройдите с ними и посмотрите, что с вами произойдет. Особенно если подносы не настоящие. и вы должны сотворить их и удерживать, не позволяя им упасть. Если они упадут и разобьются, вы будете плакать и страдать, когда вам приходится разыгрывать всю эту драму из ничего. Это вызывает стресс. Настоящий стресс. И именно это вы и делаете. Узлы придуманы. Развязывание узлов тоже придумано вами. Когда мы говорим «медитируйте», мы говорим вам прекратите всю эту чепуху и просто сядьте. Перестаньте придумывать, по крайней мере, на некоторое время. Но даже во время медитации вы хотите распутывать узлы и хотите, чтобы я тоже в этом участвовал, занимался этими глупостями. Вчера в Индии утверждали бюджет страны. И я подумал, посмотрим, что происходит с бюджетом. Предоставлены ли налоговые льготы для йоги. Итак, я включил телевизор, чтобы посмотреть, что происходит с индийским бюджетом. И когда я его включил, шла реклама. Баблу или что-то в этом роде. Продукт называется Баблу. Баблу — это жидкая жвачка, жевательная резинка. Вы ее жуете, как и обычную жевательную резинку, чтобы зубы были чистыми, и чтобы хорошо пахло изо рта и все такое. Она в жидкой форме и называется баблу. Вы можете надавать из нее большие пузыри. Итак, это реклама баблу. Появляется мультяшный персонаж, и вместо того, чтобы выдавить жидкость в рот, он выдавливает ее на зеркало и она просто стекает вниз зеркала. Он снова выдавливает ее на зеркало. Глядя в зеркало, он выдавливает ее на рот в своем отражении, а она просто сваливается вниз. Потом он понимает, что делать, берет жвачку и выдавливает ее себе в рот. Появляются большие пузыри и все такое. Вот такая реклама. Я подумал, что весь мир делает то же самое. Если вы пытаетесь накормить отражение в зеркале, Если пробуете разговаривать с ним или пытаетесь сделать что-то с этим отражением, вы просто зря тратите время, особенно если это кривое зеркало. Это большая глупость. Вот и все, что сейчас происходит то, что происходит в зеркале вашего ума, всевозможные картинки, которые вы создаете и без конца играете с ними, все потому, что вы никогда не интересовались творением Создателя. В какой-то мере вы настолько ужасно эгоистичны, что верите, что однажды создадите нечто большее, чем творение. Нечто более интересное, чем творение. В этом ваше страдание, в этом ваша потеря, вот ваш завязанный узел. Если вы не страдаете, то жизнь того не стоит. Вам необходимо страдать. Если те, кто могут не замечать творение такого масштаба и великолепия, если они не будут страдать, в чем тогда смысл жизни? Им необходимо страдать. Ваши страдания происходят не из-за чего-то, ваши узлы завязываются не из-за чего-то, а просто потому, что вы слишком погружены в свое собственное творение. Вы не замечаете творение Создателя. Другой причины нет. И даже не просите меня тоже участвовать в этом деле. Я не играю в эти игры. Это ваше бессмысленное занятие. Мое дело — это нечто другое. Мое дело связано с творением Создателя. Мне этого вполне достаточно. И не просто достаточно, а даже слишком хорошо. Я не занимаюсь созданием собственного творения. Я думаю, что глупо что-то создавать в этой главе. Так что я ничего не делаю. Мой мозг можно продать, потому что он не использовался. Он не работает сверхурочно, он просто не используется. Я использую его очень редко. Только по необходимости. Вот и все, Свежий. Как новенький. Старой модели, но как новый. Итак, вы и ваши завязанные узлы. На самом деле узлов нет, потому что нить закреплена с двух концов. Как ее можно завязать? Если бы один конец нити был свободным, его можно было бы завязать в узел. Но нить закреплена с двух концов. Завязать узлы невозможно.